Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередная серия походов в ресторан. Но сначала я хочу вам показать праздник, который проходит в регионе Валенсия уже который год. Это праздник прошествия Морос и Христианос называется, то есть Мавров и Христиан. вы знаете, Испания долгое время была под владычеством Мавров. Когда их, в конце концов, пару прогнали, решили праздновать это мероприятие. А так как на территории региона Аликанты, это часть региона Валенсия, до сих пор живет большое количество арабов, и там целая э, куча городов, которые имеют арабское происхождение, э, все дороги со знаками дублируются на арабском, то и мероприятие проходит такое арабское, христианское. И это очень красочное мероприятие. Ну, сейчас все увидите. А вот потом пройдем в ресторан. Я стою на улице Ларетта, которая начинается от площади Конституции. Эта улица известна в Дании тем, что является, пожалуй, одной из самых гастрономических. Она вся заполнена ресторанчиками и барами. И, в отличие от прочих других улиц... Здесь бары и рестораны в основной массе очень даже хорошие. И в один из ресторанов на этой улице мы сейчас с вами пойдем. Ресторан называется «Скалетта». В переводе с ну или с каталанского языка они очень близки. Это «Комнатушка». Там очень вкусно. Я очень люблю это место. Пойдем. Мы добрались до ресторана. Ресторан «Лес Летта. Сейчас я вам покажу меню. И вы увидите, Чем здесь кормят? у нас кань, пожалуйста. Итак, первая перемена Мы заказали э, меню на пробу, так сказать э, Три закуски идут в счет А горячее блюдо каждому отдельно И первое блюдо это суши из тунца Даже интересно, что получится такое по вкусу Так, мое мнение Тим, мой бен Прикольно этот тунец снаружи немножко поджарили, прямо в васаби. Вот, смотрите, риса здесь нет, он немножечко в темпуре, внутри сырой, при этом теплый, и капелька майонеза с васаби. Короче, это прикольно, это прикольная закуска. Необычно против суши, что она теплая. Здесь немножечко зеленых водорослей. Мне нравится. Я уже говоришь, что мне нравится этот ресторан? Он классный. Испанское пиво Мао, холодное, легкое, не крепкое, очень летнее. Просто классно. Этот ресторан специализируется на рыбе. Итак, по поводу суши, по Во-первых, не суши. А, не понравилось. Почему? Не знаю, просто не понравилось. Вторая перемена блюд, закусок, я бы сказал. На теплом арбузе э, кусок сепии, то ну, есть каракатицы. Сейчас я скажу вам по вкусу, что это такое. Так, теплый арбуз. Странная штука, теплый арбуз. А, сепий. Какая-то... Что-то непонятное. Кусочки сепии. Какой-то... С подпеченной паприкой вкусом. Что-то рыбное, не пойму что. И с маленькими кусочками, видимо, гренок сухих, маленьких совсем. И колечко кальмара. Ну, необычно, неузнаваемо. Скорее вкусно, чем нет. В общем, блюдо для удивить. Но... Именно для удивиться. Интересно, да, в качестве закуски. Такой интересный опыт, я бы сказал. Не открывается? Интересно. Нет за арбуза. Арбуз был какой-то сух, сухой. Итак, третья перемена, третья закуска. Это фуагра, то есть гусиная печень с персиком и еще с какой-то непонятной стружкой, очень интересной. Так, что касается вкуса. Сейчас я вам скажу. Это еще и на слоеном тесте подается. И по вкусу это печень такая присыпанная, крупной солью, целноватая. Достаточно интересно звучит это самая вот лепешечка слоеного теста, но ничего особенного. Игра в и текстуры. То есть интересно, да, но я с нетерпением ожидаю горячего блюда. Я надеюсь, он мне очень понравится. Печенка, печенка мне просто не нравится. Это еще с детского сада такое. Итак, горячее блюдо. У меня камбала. Камбала с зеленым соусом. Сейчас я вам скажу свое мнение по поводу камбала. И она еще с гарниром из грибов отжаренных. Лиска этот ресторан по рыбе прекрасно. Так, а по грибам тоже классно, очень нежно, грибно, мягко, они поджарены слегка. И соус, это зеленый соус, соус пильпиль. -пиль. Я в одном из роликов вам рассказывал про пильпиль, может даже сниму как-нибудь отдельно, как он готовится. М -м. Слушайте, класс, просто класс. Так М -м. вообще никаких претензий. Так, ну а что касается мяса, вам скажет мой коллега. Красное, сочное ну, и мясо соленая вполне что могу сказать тут есть такая нелегкая корочка но посередине мясо есть еще красное, так что типа плюс на следующий раз заказал бы вот так скажу Так и десерт э, шоколадная любовь. Здесь какой-то э, шоколадный мусс, пена такая и крупинки шоколада. Шоколадный шоколад и какой-то какой-то кусочек теста в спине не знаю. Я тоже сейчас попробую. Для любителей шоколада это очень вкусно. Я не любитель шоколада, поэтому там сладкая шоколадная штука, как-то так. Короче, по моему мнению, этот ресторан предназначен для того, чтобы здесь есть рыбные блюда. На мой вкус рыбные блюда здесь вот такие, по крайней мере, горячие. Закуски просто интересные. Есть, не такой прям, потому что отвал башни, но просто интересные, хорошие. А горячие блюда прям превыше похвалу По поводу закусок вы видели, что мнения с моим коллегой у нас разделились. Он ел мясо, по мясу услышал, что он сказал. А сейчас он нам скажет по поводу шоколада, шоколадного десерта. Не знаю, я не любитель черного шоколада, потому что он горький. А я ребенок, а мы не любим горькие. Ну, заказать второй раз нет. Посоветка ко кому-нибудь. Но если они любят горький шоколад, то да. То есть ты ресторан разочарован. Этим меню разочарован. Для меня это 10 из 10. Я надеюсь, вам понравилась эта маленькая экскурсия в этот ресторан. Надеюсь, понравился вам праздник, который я вам показал. По моему глубокому убеждению, этот ресторан стоит, чтобы посетить ради рыбы. По мясу, ну, не знаю, возможно. Рыба превыше всяческих похвал. Спасибо за компанию. Всем пока.